Коллеги, здравствуйте. Добрый день, уважаемые коллеги. Как слышно, как видно. Если есть звукоизображение, то прошу написать в чат или поставить плюсик. Благодарю вас, благодарю вас. Спасибо большое, уважаемые коллеги, что уделили время. Сегодня мы поговорим с вами о сервисах электронного магазина OTC Market для заказчиков города Саратова. Меня зовут Сергей Сердюков, я заместитель коммерческого директора OTC. Буквально через минуту мы запустим презентацию. Простите, что начинаем наш вебинар с некоторой задержкой. Буквально через минуту запустим и тогда продолжим обсуждение важных актуальных вопросов в сфере закупок малого объема. Да, коллеги, все, я вернулся в эфир. Простите еще раз за некоторую задержку, собственно. Закупки малого объема – это очень интересная сфера, очень интересное направление. Опять-таки, эта сфера интересная как для заказчиков, так и для поставщиков, для производителей. Сегодня конкретно мы хотели бы пообщаться с вами на предмет использования сервисов электронного магазина заказчиками города Саратова. Дело в том, что наш электронный магазин достаточно давно и активно представлен на территории Саратовской области. Мы занимаемся цифровизацией закупок малого объема по 44-му федеральному закону, по 223-му федеральному закону в коммерческом направлении, в коммерческом сегменте. И в этом отношении добились достаточно больших показателей эффективности, причем эти показатели эффективности, они у нас касаются непосредственно и заказчиков, и поставщиков, производителей в том числе. Собственно, почему электронный магазин – это интересно, важно, нужно и удобно, и почему это инструмент, прежде всего, эффективного содействия заказчикам в проведении своей закупочной деятельности, отдельно хотелось бы поговорить на примере нашей презентации, уважаемые коллеги. Запускаю сейчас демонстрацию экрана. Подскажите, пожалуйста, все ли видно? Доступна презентация? Можно тоже поставить плюсик в чат. Да, коллеги, благодарю вас. Собственно, закупки малого объема, они у нас малые только по определению, а по количеству по стоимости это совершенно не так. Вот если посмотреть на статистику по 44-му федеральному закону, за 2019-2020 за 2020 год у нас по закупкам малого объема по всей стране, по России проведено закупок на 660 миллиардов рублей в 2019 году и 600 миллиардов рублей в 2020 году соответственно. Если обратить на внимание на 2019 год, то на 223 федеральный закон, то в рамках 223 федерального закона у нас проведено закупок за 2019 год на 200 миллиардов рублей, 220 и за 2020 год на 200 миллиардов рублей, соответственно. В среднем по России у нас в рамках закупок малого объема заключается договоров за год примерно на 1 триллион рублей, и это только по 44-му, по 223 федеральному закону. Если взять коммерческий сегмент, то там добавляется еще порядка 500 миллиардов рублей в год, и это приводит это потому, что у нас малые закупки по стране занимают примерно 1,20 от всего объема денежных средств, которые у нас заключаются по результатам непосредственно торгов непосредственно по результатам заключения договоров на основании снабжения. Это достаточно большой объем, и этот объем, разумеется, необходимо контролировать. Собственно, Достаточно давно у нас и правительство, и уполномоченные органы задаются вопросом в отношении того, каким образом максимально эффективно расходовать такой объем денежных средств, который у нас проходит по закупкам малого объема по 44-му по 223-му федеральному закону, и в этом направлении сформировалось несколько решений. По 44-му федеральному закону, собственно, изначально стоял вопрос о применении информационной системы для цифровизации закупок малого объема. Еще когда 44-й федеральный закон у нас был 94-м федеральным законом, это достаточно давно. Опять-таки, сами электронные магазины по 94-му федеральному закону появились еще в далеком 2013 году. Впоследствии, собственно, они развивались по условиям рынка, и к 2020-2021 году мы имеем уже готовый рынок электронных магазинов, который сложился самостоятельно, фактически, без государственного регулирования. Однако... Собственно, встал вопрос по применению единой информационной системы для контроля по закупкам малого объема. Если, допустим, у нас в действующей версии ЕИС принимает о закупках малого объема только информацию о количестве договора заключенных по таким закупкам, но в редком случае, скажем так, эти закупки у нас регламентируются так же строго, как закупки по 44-му федеральному закону, я имею в виду конкурентные закупки. Вот, поэтому, собственно, контроль и администрирование таких закупок в 44-м федеральном законе – это очень важный и нужный элемент. И в этом отношении, к Опять-таки, периодически возникают какие-то проекты изменений и новые нормативно-правовые акты в 44-м федеральном законе, которые бы ориентировали на проведение таких закупок с применением информационных сервисов. Из последнего, с 1 апреля 2021 года у нас... Сформировался новый порядок проведения закупок по 44-му федеральному закону, так называемый способ, новый способ закупок, который позволяет в электронной форме проводить закупки до 3 миллионов рублей, опять-таки с применением информационной автоматизированной системы. До 600 тысяч закупки не запрещено у нас проводить традиционным способом, то есть собственно заключать прямые договоры в бумаге и применять электронные магазины для закупок до 600 тысяч можно по-прежнему, но однако собственно тенденция по применению цифровых сервисов, закрепленная на уровне законодательства в 44-м федеральном законе у нас появилась. Что касается 223-го федерального закона, то там ситуация у нас складывается примерно аналогичным образом. В 223-м федеральном законе <coughs> у нас э, нет понятия, как конкурентная малая закупка, у нас малые закупки, опять-таки, остаются закупками единственного поставщика, они проводятся до 100-500 до тысяч рублей. Собственно, обязательно применение электронных магазинов в 223-м федеральном законе не закреплено, но, однако, появляются периодически нормативно проекты акты, либо проекты нормативно правовых актов, которые ориентируют а, заказчиков на то, что можно применять электронные магазины, либо в будущем появится обязательство применять электронный магазин. А, электронные магазины стали настоящим спасением для заказчиков, для поставщиков в период пандемии коронавируса, когда у нас были вынуждены вын Некоторые регионы закрывались на поставку. Откровенно говоря, выходить на улицу можно было только с применением специального пропуска. И опять-таки цифровое взаимодействие в рамках организации снабжения стало надежным инструментом для контроля этого самого снабжения. Если посмотреть на 44-й федеральный закон, то там в 2020 году сразу у нас были увеличены лимиты на проведение закупок малого объема по пункту 4 части 1 статьи 93. Там у нас максимальная цена увеличилась с 300 тысяч рублей до 600 тысяч рублей. И годовая квота на проведение малых закупок с 5 до 10%. Опять-таки, почему законотворцы да, это достаточно легко пошли? Во-первых, упрощенное взаимодействие в рамках снабжения, нет строгой регламентации. Если традиционно в 44-м федеральном законе от момента публикации извещения до момента заключения договора проводится 30 дней, то малых закупок все про совершенно иначе. Можно в электронном магазине провести короткую котировку, либо выбрать товары, с каталога заключить договор, осуществить поставку, подписать документы, все в дистанционном формате, без нарушения эпидемиологических норм. вот И в этой связи, собственно, малые закупки по 44 федеральному закону стали очень популярными в 2020 году, и сейчас это направление развивается еще активнее собственно В этой связи электронный магазин – это надежный действенный инструмент, который позволяет и помогает и заказчикам, и поставщикам осуществлять снабжение на должном эффективном уровне. Собственно, немножко поговорим о нашем электронном магазине, уважаемые коллеги. У нас сегодня такой будет двухчастный вебинар. Первая часть будет посвящена теоретической части, опять-таки, простите, за автологией. Вторая часть у нас будет немножко по практике. Моя коллега Алена Гореева, это специалист по сопровождению закупок заказчиков города Саратова и Саратовской области, как раз-таки расскажет и покажет, как применять наш электронный магазин как заводить закупку, как искать поставщика, как заключать договор, чтобы у вас не осталось никаких вопросов. Я, собственно, немножко сейчас про вводную часть и про полезность самого сервиса электронного магазина. Электронный магазин OTC Market – один из старейших электронных магазинов для госзакупок в России. Мы работаем активно с 2013 года. Изначально мы ориентировались на формирование общей секции для проведения конкурентных закупок по 94-му федеральному закону, малых закупок, я имею в виду, впоследствии стали формировать отдельные региональные секции. Вот, и, собственно, на данный момент времени у нас таких региональных секций больше 140 по всей стране. Работаем от Камчатки до Ленинградской области, работаем достаточно эффективно. Если посмотреть на общую статистику по закупкам малого объема, то объемы таких закупок опять -таки, показывают нам, что эти закупки совсем немалые. Активно работаем с заказчиками и с поставщиками числа МСП и Сонка. Средняя экономия в закупках у нас выше 5%, это по большому счету средняя высшая экономия по 223-му федеральному закону, в некоторых конкретных случаях даже выше, чем конкурентные закупки по 44-му федеральному закону, ну а средняя конкурентность среди поставщиков у нас, опять-таки, выше, чем средняя конкурентность по 223 федеральному закону. Собственно, почему это происходит? Потому что мы в регионе присутствия, активно работаем с местными производителями, с местными поставщиками. А, на чем опирается основная аргументация заказчиков, которые не работают в электронных магазинах? Да, есть удобный, удобная привычка, когда у нас есть перечень поставщиков, с кем мы взаимодействуем достаточно давно. Эти поставщики хорошо себе зарекомендовали, нам не составляет труда заключить с ними договор, мы уверены в их добросовестности. Опять-таки... Электронный магазин ни в коем случае не выступает в оппозицию подобному методу заключения договоров, тем более это не запрещено законом. Мы как раз-таки напротив даем платформу для э, упрощения подобного взаимодействия. Вместо того, чтобы звонить поставщику, направлять ему извещение на электронную почту, направлять проект извещения в электронном магазине, либо сразу формируется в электронной форме, вы направляете их непосредственно поставщику, обмениваете ими. Сами применением электронной цифровой подписи все отчеты доступны для вас для таким образом у вас проводятся закупки малого объема экономия привлечения поставщиков у нас говорит о том что сервисы достаточно популярны с точки зрения поставщиков, мы часто слышим возражение, что зачем им пользоваться электронным магазином, они и так могут напрямую а, продать свои товары, работы, услуги. А, здесь очень простой аргумент: действующие, действующие поставщики, они не знают весь рынок, допустим, того же самого города Саратова и Саратовской области. Есть огромная потребность со стороны заказчиков, допустим, по поставке тех или иных товаров, работ или услуг, где этот поставщик тоже может принять участие, найти новые каналы сбыта своей продукции. Но за счет того, что он работает по устойчивым хозяйственным связям, не выводит свои товары, работы, услуги на региональный цифровой рынок, он зачастую проигрывает в том, что не бывает достаточно своей продукции и не зарабатывает в рамках а, цифрового рынка мы живем в эпоху цифровизации а закупки в россии по цифровизации впереди планеты всей поставщикам тоже необходимо осваивать цифровые рынки это для них разумеется перспективные а, очень выгодные каналы сбыта Принцип работы UTC Market у нас как раз-таки он заключается в простоте и в индивидуальном подходе. Мы всегда стараемся создать условия для заказчиков, которые позволяли бы им работать, не погружаясь в сложные перипетии цифровых систем. У нас два основных направления, опять-таки, если посмотреть на секцию города Саратова, Саратовской области, у нас действуют очень простые правила проведения закупки, конкретно об этом расскажет, покажет моя коллега чуть позже. Но Я просто на словах расскажу, что мы можем дать заказчикам возможность публиковать закупки, непосредственно формируя извещение. Это короткое извещение, публикация которая занимает 2 минуты, где вы пишете свою потребность, прикрепляете документацию, спецификацию, отправляете эту потребность на витрину UTC. Мы занимаемся поиском и приглашением поставщиков для вас. Поставщики подают свои ценовые предложения, вы выбираете то, которое для вас подходит, заключаете с поставщиком договор, ждете поставку. Либо можно выбрать товар из каталога напрямую, когда у нас заведены товарные позиции непосредственно в каталог, в каталоге города Саратова, Саратовской области у нас тоже представлено достаточно большое количество поставщиков. Заказчики по Саратовской области активно используют этот каталог. Практика применения каталога у нас наращивается каждодневно. Фактически это тоже очень удобно. Вы можете выбрать товары, которые отсортированы уже конкретно по Саратовской области, можно отсортировать по городу Саратову, если вам это необходимо и это удобнее. И сразу найти поставщиков, которые могут представить для вас максимально эффективные условия снабжения. Соответственно, Опять-таки, отраслевой подход нам ориентирует нас на то, что мы формируем достаточно много специализированных секций. В частности, можете обратить внимание, по Саратовской области у нас тоже секция присутствует и активно работает у нас достаточно давно. Есть корпоративные секции. Это к вопросу о том, почему поставщикам выгодно работать с нами. Потому что поставщики города Саратова через наш электронный магазин будут иметь выход не только на закупки заказчиков города Саратова, а на закупки организации РЖД, на закупке организации торгового портала образования. Вот здесь организация Король Диванов, она тоже находится у нас в городе Саратов, у них тоже достаточно большая потребность на поставку товаров, работ или услуг. Эта потребность не формируется в электронных площадках, потому что это коммерческий заказчик. Эту потребность можно найти непосредственно только у нас в электронном магазине. И мы этих поставщиков ориентируем на этот рынок, мы позволяем им активно зарабатывать, забывая свои товары, работы и услуги. Собственно, сама система у нас дает дополнительные инструменты для мониторинга. Вот мы сейчас поговорим конкретно о преимуществах для поставщиков, потому что чаще всего заказчики говорят, что мы не будем работать в электронном магазине, наши поставщики против. Вот в этом отношении могу сказать однозначно, что как только поставщики начинают работать в электронном магазине, они уже никогда не будут против применения информационных систем. Потому что искусственный интеллект в закупках дает им возможность мониторить всю Россию на предмет поставки своих товаров, работ или услуг. Выгружать необходимую информацию в виде развернутого отчета, прогнозировать участие в закупках, определять бюджетные лимиты согласовывать действия внутри системы, все это очень быстро, просто и удобно. И мы этих поставщиков учим учим совершенно бесплатно работать в современной информационной системе. Сам электронный магазин дает у нас развернутую аналитику, когда поставщики могут спрогнозировать свои поставки, выбрать наиболее выгодный месяц для того, чтобы запланировать необходимый объем. Помимо всего прочего, у нас есть служба телемаркетологов, которая активно приглашает поставщиков в закупку, а также есть информационная система, которая оповещает поставщиков о том, что объявлена процедура, которая может быть им интересна. Пожалуйста, пройдите по ссылочке, и вы найдете ту закупку, в которой вы можете принять участие, победить, заключить договор и заработать деньги. В этом отношении опять-таки для вас, уважаемые заказчики, Города Саратова, могу сказать однозначно, что ваши поставщики не будут против работать в информационной системе. Информационная система это быстро, просто, удобно и эффективно. Опять-таки, в рамках региональной проработки, кроме активного взаимодействия с заказчиками, то есть мы. Не просто предоставляем для вас, уважаемые заказчики города Саратова, инструмент для проведения закупок малого объема. Мы с вами всегда на связи, мы всегда проводим обучающие мероприятия, мы всегда информируем об актуальных изменениях в сфере законодательства. Будь то 44-й, будь то 223-й федеральный закон. Мы всегда охотно консультируем вас, мы всегда на связи и всегда готовы вам помочь. Закупки – это сложная сфера, здесь очень трудно оставаться один на один с системой, один на один с законодательством, один на один с поставщиком, такое тоже часто бывает. И в этом отношении электронная торговая площадка – это надежный инструмент, который вам всегда поможет который вам всегда подскажет, и наш электронный магазин, собственно, для города Саратова, тоже очень хочет стать такой надежной информационной системой. Аналогичной надежной информационной системой мы становимся и для поставщиков, для производителей региона. Опять-таки, как я говорил ранее, мы позволяем им активно выводить свои товары, работы и услуги на общероссийский цифровой рынок. Поставщики довольны тем, что они могут активно продавать по потребностям всей страны, не только того региона, где они чаще всего представлены. Собственно, ну а об этой стране, наше нашем присутствии, можно сказать, относительно опираясь на статистику, нашего регионального присутствия. Мы практически есть по всей стране. От Дальнего Востока до Калининграда наши сервисы присутствуют, наши специалисты помогают заказчикам и поставщикам повседневно. Мы всегда на связи. Собственно, что стоит по теоретической части резюмировать, уважаемые коллеги. Цифровизация малых закупок на сегодняшний день это очень важное и перспективное направление. В рамках закона уже определены векторы, которые будут обязывать в ближайшее время всех заказчиков проводить электронные закупки с применением электронных магазинов. С учетом того, что в Саратовской области такая практика уже сложилась, что у нас уже есть наработанный опыт работы с заказчиками области и с поставщиками области, уважаемые заказчики города Саратова, для вас это будет очень просто и легко освоить данную информационную систему, потому что мы на рынке уже давно. Мы на рынке уже давно, мы прекрасно Понимаем специфику регионального снабжения, и мы готовы вам всегда помогать вам и вашим поставщикам. И в этом отношении, когда у нас опять-таки законодательство появится, и как часто бывает, в закупках обрушится на голову всех заказчиков, когда нужно будет что-то срочно делать, что-то срочно менять, что-то срочно предпринимать, вы уже будете подготовлены, вы уже будете вооружены всеми необходимыми сервисами. И, соответственно, мы по-прежнему останемся с вами на связи и всегда будем готовы оказывать вам всякое содействие. Опять-таки, мы всегда на связи. Руководитель проекта UTC маркет Сергей Сердюков. Мы не последний раз с вами общаемся, уважаемые коллеги, наши регулярные бесплатные обучающие мероприятия для заказчиков, для поставщиков города Саратова у нас пройдут и в 2022 году. Поэтому, если сейчас у вас есть вопросы по теоретической части, уважаемые коллеги, я на, нее, на них с удовольствием отвечу. Если вопросов нет, я передам слово, слово моей коллеге, чтобы она на практике показала, как работать в электронном магазине OTC Market для заказчиков города Саратова. Вопросы можно либо писать в чат, либо в специальную вкладку «Вопросы и ответы», уважаемые коллеги. Большое вам спасибо. Передаю слово специалисту по сопровождению заказчиков города Саратова, Саратовской области, Алене Гореевой. Добрый день, коллеги. Скажите, пожалуйста, слышно ли меня? Напишите, пожалуйста, в чат. Так, отлично, меня слышно. Для того, чтобы начать работать в нашем электронном магазине, нам сперва необходимо зайти в наш браузер, через который вы работаете, удобно. А, сейчас, одну, одну минуту, а, Ален, мы включим твой экран, чтобы тоже было все видно. Uh -huh. yeah, Буквально хорошо. минуту, уважаемые коллеги. Подскажите, пожалуйста, еще раз напишите, пожалуйста, в чате, видно ли вам мою демонстрацию экрана? Алена, нам демонстрацию видно. Коллеги, отпишитесь в чате, видно ли демонстрацию? Отлично, так демонстрацию видно. Хорошо, благодарю вас. Тогда давайте начнем. Чтобы начать работать в электронном магазине малых закупок Саратовской области, нам для этого необходимо перейти в любой браузер, через который вы работаете, и в поисковой строке ввести маркет.ру Саратов слэш-саратов, либо непосредственно можно ввести электронный магазин малых закупок Саратовской области и открыть непосредственно Market. Что на этой странице нам необходимо посмотреть для себя, так скажем, полезного. На этой странице мы можем увидеть количество опубликованных закупок, количество актуальных закупок, количество заключенных контрактов, также есть инструкции и регламент работы для заказчиков, для поставщиков и видео, непосредственно вебинар для заказчиков и поставщиков, они актуальны. Также есть раздел контакты, где вы можете видеть контакты у вашего менеджера. В данный момент у вас менеджер Ольга, но номер телефона сотовый актуальный, то есть поэтому... Номер номера телефона, непосредственно сотовый, можете также позвонить, и мы вам предоставим всю консультацию по электронному магазину. Чтобы начать работать в электронном магазине, для этого нам необходимо сначала пройти регистрацию, если вы ни разу до этого не были зарегистрированы на площадке. Чтобы ее пройти, в правом верхнем углу нажимаем на соответствующую кнопку регистрации У нас открывается следующее окно – Регистрация пользователя. Как правило, заказчики регистрируются по электронной подписи, которые выдают казначейство, например, по 44-му закону, либо по 223-му от любого удостоверяющего центра. Чтобы пройти регистрацию по электронной подписи, мы ставим галочку в этом чекбоксе и из нашего списка выбираем подпись, по которой мы будем проходить регистрацию. Непосредственно поля, определенные из подписи, у нас подтягиваются, и таким образом... Мы проходим регистрацию. Второй вариант прохождения регистрации это по логину пароль. Соответственно, если мы будем проходить регистрацию по логину паролю, мы заполняем все поля вручную. Это фамилия, имя, отчество, почта, логин, пароль и также данные о нашей организации. Обязательно проставляем галочки, что мы являемся уполномоченным лицом мы даем согласие на обработку персональных данных. После этого нажимаем кнопочку «Зарегистрироваться». На почту, которую вы указали в этой строке, вам придет письмо. Письмо может прийти также в папку «Спам» либо «Нежелательная почта», очень частая практика, и... Эти папки тоже необходимо будет просматривать. В письме нужно будет перейти по ссылке для подтверждения адреса электронной почты. После того, как вы это сделали, у вас перенаправят на страницу авторизации, на страницу входа, где можно будет выполнить вход. Вход выполняется также двумя способами. Если вы проходили регистрацию по логину и паролю, заполняем соответствующие данные, нажимаем «Войти», либо нажимаем «Войти по ЭЦП» и входим по электронной подписи в наш личный кабинет. После того, как мы с вами вошли, у нас открывается данная страница, главная страница кабинета заказчиков и поставщиков. Также хочу сказать, что регистрация у нас единая. Единственное, что у нас отличается в личном кабинете, это роль. В правом верхнем углу у нас есть роль заказчик, либо поставщик. Соответственно, мы меняем ту роль, под которой мы будем работать, либо как заказчик, либо как поставщик. В электронном магазине «Малых закупок» Саратовской области у нас слева есть меню. Есть раздел «Заказчикам» и «Поставщикам». Так как мы с вами заказчики, мы работаем через раздел «Заказчикам». «Закупки» через электронный магазин, открывается небольшое меню. Первое – «Закупки». Здесь отображаются все закупки вашей организации, которые вы когда-либо создавали в личном кабинете. «Поиск товаров». Здесь можно найти предложение поставщиков на витрине, сформированные непосредственно их каталог. Заказы. Здесь отображаются все ваши договора в разных статусах, расторгнутые, заключенные и так далее. И корзина. Сюда мы будем добавлять предложения поставщиков, которые мы нашли в, поиск, в поиске товаров. Более подробно сейчас мы с вами поговорим про первый раздел – это закупки. Непосредственно закупки «Моя организация». Здесь у нас есть фильтр, по которому можно фильтровать наши закупки. Это ответственное лицо, статус, сумма, название и так далее. Также у закупок есть несколько статусов. Активно означает, что данная закупка находится в поиске на витрине, то есть поставщики могут ее найти. Также в ней, возможно, еще не закончился срок окончания подачи оферт. Закупка, статус ее черновик означает, что данная закупка, уже закончилась. Срок окончания подачи оферта у нее вышел. И также вышла плановая дата заключения договора. Архивная означает, что данная закупка была заключена. И отмененная непосредственно данная закупка говорит сама за себя. Чтобы создать закупку, мы нажимаем на соответствующую кнопку «Создать закупку». У нас выходит меню, где нам необходимо будет ввести первое – это наименование. Вводим наименование нашей закупки. Второе поле – это срок окончания подачи оферт. Согласно вашему регламенту, мы можем выставлять закупки либо срочно, это 24 часа, и нужно будет обоснование, либо это не менее чем 72 часа. Чтобы проставить даты, мы выбираем календарик и непосредственно меняем наши даты на те, которые нам подходят. Соответственно, если мы будем ставить срочную закупку, мы проставляем на 10 декабря, у нас должно быть ровно сутки, то есть 24 часа сейчас на площадке у нас всегда, кстати, московское время, у нас 15.29. Здесь уже у нас в закупке 15.28, поэтому пока мы будем закупку создавать, мы ставим время чуть больше, это 16.00. Плановая дата заключения контракта. Данную дату вы также проставляете, выбираем из календаря. Если у вас закупка, обычная 72 часа, то это у вас плюс 6 рабочих дней. Если закупка срочная, то плюс 3 рабочих дня. Так как, я, так как у нас срочная закупка, поэтому отсчитываем 3 дня, и у нас попадает на 15 время, также можно будет поменять на подходящее для вас. Срок выполнения работы оказания услуг поставки товара. Непосредственно мы проставляем данную дату по вашему договору, когда необходимо, чтобы вам поставили либо выполнили, оказали данные услуги. Также нажимаем на календарь и выбираем непосредственно даты. Так как у нас закупка срочная, поэтому мы представляем здесь параметр «Да». Только для СМП означает, что только для тех поставщиков, кто является субъектом малого предпринимательства. Если вы хотите провести данную закупку для СМП, то тоже можем передвинуть данный флажок. Если нет, можно оставить его в режиме Нет. Только для поставщиков с означает, что только для тех поставщиков, кто является субъектом, ой, кто, у кого есть электронная подпись, то есть они должны зарегистрироваться по электронной подписи и. Войти по ней и смогут участвовать ваши закупки. Если данный параметр вам в закупке не нужен, то мы передвигаем флажок на нет. И также у нас есть правила проведения закупки 44 или 223. Выбираем подходящий для нас стиральный закон и нажимаем ⁇ Сохранить ⁇ Закупка у нас сохранилась, и у нас стали доступны следующие поля. Это закупочная документация. Закупочную документацию, как правило, крепит два документа: это проект договора и техническое задание. Но так как у нас непосредственно еще закупка срочная, поэтому нам необходимо прикрепить обоснование срочности закупки. Также выбираем данный документ. Документы подгрузились и нажимаем закрыть. Если вы. Увидели, что неверный документ, или вообще, как посмотреть, какие документы вы сюда подгрузили, просто нажимаем на его наименование, и они у нас скачиваются. Их можно будет посмотреть, открыть, внимательно еще раз прочитать. Если документ неверный, просто нажимаем на критик напротив документа, нажимаем «Ок», и он у нас удаляется непосредственно с площадки. Также через кнопку «Добавить документ», выбираем «Новый», и он снова у нас подгружается. Следующий раздел это спецификация закупки. Спецификация закупки можно заполнять тремя способами. Первый способ это добавить позицию, это более детальный способ заполнения спецификации. Здесь непосредственно мы заполняем все очень подробно. Это наименование закупки, ключевые слова, описание закупки, цену, необходимое количество. Также единицу измерения мы с вами выбираем. И, конечно же, у КПД-2. У КПД-2 в произвольной форме можно ввести вот здесь наименование, например, компьютера, либо если у вас есть код уже, то можно ввести его непосредственно нам найдет нашего КПД-2. Если мы с вами здесь все поля заполнены, то нажимаем ⁇ Сохранить ⁇ После того, как мы нажали ⁇ Сохранить ⁇ нам стали доступны следующие вкладки. Это характеристики, где можно добавить характеристики именно к этой позиции, к этому ноутбуку, возможно, экран его разрешение и так далее, либо сколько ядер должно быть. Изображение можно добавить через кнопочку «Добавить изображение» и документ. Данный документ будет относиться только к этой позиции. Если в эти вкладки вы что-то добавили, мы возвращаемся обратно на вкладку «Описание», снова «Сохраняем» и нажимаем «Назад в закупку». Возвратились обратно в закупку, и у нас с вами сформировалась спецификация закупки. Также хочу сказать, что если вы хотите отредактировать спецификацию, можно нажать на карандашик и непосредственно отредактировать, если это касается цены, количества или единицы измерения. Если вам необходимо отредактировать описание либо ключевые слова, для этого необходимо нажать на наименование самой спецификации, самой позиции. Это первый способ заполнения закупки. Второй способ заполнения закупки – это через кнопочку «Добавить позицию быстрого редактирования». Здесь, как вы уже могли увидеть, гораздо меньше полей, которые необходимо заполнять. Соответственно, заполняем наименование, название нашего товара. Ставим курсор во вкладку «КПД-2», выбираем. Он нам автоматически подтягивает. Также мы здесь заполняем цену, количество необходимое и выбираем единицу измерения. И после этого нажимаем на галочку «Наша позиция сохранится». И третий способ заполнения спецификации – это через шаблон. Соответственно, мы нажимаем «Скачать шаблон». У нас скачивается Excelевская таблица. Я вам сейчас ее покажу, как она выглядит. Выглядит она следующим образом, значит, здесь у нас есть также номер, наименование, ОКПД, НМЦ, количество единиц измерения. Все то же самое, как при быстром заполнении закупки, где единицы измерения, также можете нажать на стрелочку, здесь есть список всех единиц измерения, либо на соседней вкладке. Все единицы измерения можно будет их посмотреть, это их код. Непосредственно заполняем все наши поля, которые здесь есть, и возвращаемся обратно. Нашу закупку нажимаем ⁇ Импорт ⁇ выбираем наш шаблон импорта позиций, и наша позиция импортируется автоматически на площадку. И также нам площадка говорит о том, что у нас загружено три строки из трех То есть у меня в таблице было заполнено три строки, и все они сюда подгрузились. Если позиции нам не подходят, либо они случайно сюда загрузились, то есть случайно заполнили, может быть, в шаблон, то позиции можно удалить. Как это сделать? Мы нажимаем на крестик и позиция удаляется, либо мы можем поставить галочки напротив каждого нашего предложения и нажать «Удалить выбранные позиции». И таким образом удаляются позиции, которые мы выделили, чтобы не нажимать на каждую позицию. Это был третий способ заполнения спецификации. следующее у нас есть раздел «Условия оплаты». Также можно будет указать постоплата, предоплата или так далее. Есть у нас адрес поставки. Чтобы добавить адрес поставки, нажимаем соответствующую кнопку и в произвольной форме пишем наш с вами адрес. Так. Можно его скопировать. И нажимаем так. Добавить и закрыть. После этого адрес у нас с вами добавится автоматически. Его можно будет найти непосредственно во всех адресах, которые у нас тут есть. Наш добавленный адрес, он будет в самом конце. И мы выбираем наш с вами адрес. Чтобы адрес отредактировать, для этого необходимо нажать «Изменить адрес поставки» и его можно будет отредактировать. Если вы хотите удалить адрес, то непосредственно нажимаем на кнопочку «Удалить адрес поставки». Ответственное лицо. Данное поле можно заполнять, можно нет. Оно есть рекомендательный характер, так же как и адрес поставки, потому что адрес поставки в любом случае у нас с вами будет указан в проекте договора. Здесь мы также в свободной форме указываем фамилию, имя, отчество, номер телефона и почту. Если все поля мы с вами заполнили, то долистываем до конца нашей страницы и внизу у нас также есть активные кнопки. Назад означает, что мы вернемся к списку наших закупок, к закупкам моей организации. Активировать, значит, закупка наш с вами будет активна. Отменить, значит мы закупку отменяем, нужно будет ввести обоснование, сохранить, как раз таки то, что нам сейчас нужно, нам нужно с вами сохранить данную закупку, чтобы она осталась в таком виде с теми датами, которые есть, то есть закупку у нас сейчас в черновике сохранилась. И после этого ее можно сейчас активировать. «Скачать PDF» означает, что мы можем скачать данную страницу, такой, какой вы ее видите, в формате PDF. Это очень удобно в том случае, когда у вас уже есть оферта и заключенный договор, то есть вся информация в формате PDF у вас будет отображена по данной закупке. И «Скопировать» означает, что мы можем скопировать нашу закупку. Давайте я вам покажу. Непосредственно все будет то же самое, наименование, соответственно, слово «копия» нужно будет убрать. Нужно будет нам проставить новые даты, добавить новую документацию, а вся спецификация у нас остается по-прежнему. И адрес поставки, ответственное лицо, все остается из предыдущей закупки, что очень удобно, если у вас есть аналогичные закупки, вы можете пользоваться данной кнопкой «Скопировать», чтобы не создавать новые закупки. Такие же одинаковые, потому что это тоже занимает определенное время. Итак, чтобы активировать нашу с вами закупку, мы нажимаем кнопочку «Активировать». У нас выходит окошко с приглашением поставщиков, чтобы пригласить поставщиков, можно вверху ввести, ввести ИНН поставщика. Соответственно, если мы вводим ННН поставщика, то поиск среди рекомендованных поставщиков передвигаем на нет и нажимаем найти. Либо второй способ – мы можем пригласить поставщика по его почте. Внизу мы прописываем почту и, соответственно, через запятую либо точку запятую и нажимаем пригласить и активировать, если мы кого-то приглашаем. Если мы никого не приглашаем, то мы просто нажимаем «Активировать». Сейчас у нас с вами отобразится поставщик вот в этом окошке, и напротив него будет плюсик. Нажимаем на плюсик, у нас появляются в окошке выбранные поставщики. И, соответственно, нажимаем «Пригласить и активировать». У нас выходит уведомление о том, что наше приглашение успешно отправлено поставщикам, и наша закупка станет активной для поставщиков в поиске. Здесь мы нажимаем «Ок». Все, наша с вами закупка стала активной, статус ее она доступна для поставщиков для подачи ценовых предложений. К примеру, вы активировали закупку и вспомнили, что, может быть, неверно указали сумму, либо неверно указали документы закупки, нам необходимо ее срочным образом отредактировать. Что для этого необходимо сделать? Напомню, что мы переходим в раздел Заказчиком. Заказчикам, «Закупки через электронный магазин. Закупки». Попадаем в наш раздел «Закупки моей организации». Нажимаем далее на номер нашей закупки. Нам нужно открыть саму конкретную закупку. Это можно сделать, нажав на номер ее. Пролистать в самый низ страницы и нажать «Деактивировать». У нас выходит окошко с подтверждением действия, мы нажимаем ОК. Все, наша закупка снова перешла в черновик. Она доступна для редактирования. Мы можем менять все, что необходимо в данной закупке. Если у нас уже прошло, предположим, там больше 16.00, поэтому нам необходимо будет поправить время на то, сколько закупка у нас была активно. Например, у нас было активно 20 минут, поэтому мы ставим чуть больше времени на 16.30, чтобы она могла активироваться. Предыдущее время в закупке не учитывается. Отсчитывается от этой минуты ровно там 24 часа, либо не менее, чем 72 часа. Поправили все, что нам необходимо, снова Листаем вниз нашей страницы, нажимаем «Активировать». Снова выходит окошко с приглашением поставщиков. Если вы уже отправляли приглашение повторно, можно не отправлять. В любом случае номер закупки не поменялся. Можно просто активировать данную закупку. Также в «Активной закупке», если пролистать с самой нижней страницы, у нас также есть кнопка «Пригласить поставщиков». Вы можете из «Активной закупки» сделать рассылку поставщикам, которых вы бы хотели видеть ваши закупки. Соответственно, либо ИНН, либо почту, и нажимаем «Пригласить». Если данная закупка нам с вами не подходит по каким-либо причинам, то мы, соответственно, нажимаем «Отменить». При отмене закупки у нас выходит окошко, где необходимо будет ввести комментарий, и также можно прикрепить файл. ну, Например, там «Нет необходимости в приобретении товара», к примеру. Также можно будет приложить файл через «Выбрать файл». Выбираем его, например, на компьютере и нажимаем «Ок». Все, наша с вами закупка стала в статусе «Отмененная». И также эту закупку можно снова вернуть в черновик. Нажимаем на номер нашей закупки, открываем ее, листаем в самой нижней и нажимаем «Редактировать закупку». И таким образом наша с вами закупка снова перешла в статус «Черновик». Ее можно повторно опубликовать, можно переделать в абсолютно другую, может быть, не ноутбук, а стол, например, компьютерный, может быть, мебель закупаете, либо продукты питания и так далее. То есть ее также можно будет поменять на другую закупку. Это был раздел по созданию закупки. Следующий раздел в самой закупке – это у нас рассмотрение оферт. Перейдем в нашу с вами закупку, в которой у нас уже есть оферта, и нам необходимо непосредственно рассмотреть там Поэтому пролистываем до раздела «Оферты поставщиков». Здесь мы видим номер оферт, наименование поставщика. Если нажать на наименование, откроется карточка поставщика. Сейчас она подгружается в карточке поставщика. Мы сможем увидеть и на номер его актуальный, также почту. И самое главное, что здесь можно увидеть, это режим работы в системе. Если здесь стоит режим в системе с использованием ИЦП, значит, что вы можете также подписывать договор в электронной форме с помощью электронной подписки даже если вы не проставили в самой закупке галочку, что требуется наличие цп у поставщика. Также здесь мы видим сумму, дату подачи, до какого числа действительно данная оферта, в данном случае она не ограничена, и ее статус. Напротив статуса активно есть карандашик. Нажимаем на карандашик и проваливаемся в саму оферту для более подробного его изучения. В оферте у нас есть также информация о закупке, где есть номер закупки. Он является активной гиперссылкой, когда в любой момент можно перейти в вашу закупку и также посмотреть более подробную информацию. Закупка открывается таким образом, она непосредственно выглядит на самой витрине. Просматриваем нашу с вами оферту. Есть раздел спецификации оферты, где есть НМЦ, то есть наша цена, по которой мы непосредственно Закупаем данный товар, и есть цена непосредственно самого поставщика. А также есть раздел документации. Как правило, в секции Саратовской области поставщики обязаны к своей оферте крепить коммерческое предложение. То есть любой документ, может быть коммерческое предложение, лицензии – может быть какие-то сертификаты и так далее. Также у нас в оферте есть чат. Вы можете посмотреть непосредственно чат с поставщиком, вдруг вам он что-то написал в данном чате, либо приложил документы, возможно, в чат дополнительные. Если нам данная оферта подходит, она нас устраивает, мы нажимаем «Принять предложение». Если оферта нас не устраивает, мы нажимаем «Отклонить предложение». У нас выходит также видите, причину, почему мы хотим данное предложение отклонить». Отклонение предложений вы можете, согласно вашему регламенту, там есть пункты, по этим пунктам можно отклонять оферты. То есть других каких-то причин подклонения не допускается. И также есть кнопочка «Вернуться в закупку». То есть мы возвращаемся обратно в закупку для просмотра других оферт, если они у нас были в закупке. Но так как данная оферта нас с вами устраивает, поэтому мы нажимаем «Принять предложение». У нас выходит окошко о том, что у нас будет сформирован черновик заказа. Здесь мы нажимаем «Ок». После того, как мы нажали ОК, у нас сформировался черновик заказа, и выходит следующее сообщение о том, что данный заказ можно отправить поставщику. И есть два варианта «Да, отправить», либо «Нет, отправлю позже». Если вы хотите данный заказ отредактировать, то вы нажимаете «Нет, отправлю позже». Если вы, в принципе, ничего редактировать не будете, то можете нажать «Да, отправить». В данном случае нажмем «Нет, отправлю позже», чтобы показать, как редактировать данные заказы. После того, как мы с вами выбрали непосредственно Поставщикам мы уже работаем через следующую вкладку. Это главное. Заказчикам закупки через электронный магазин заказы. Открываем наши с вами заказы. И здесь мы с вами видим заказы и договоры в разных статусах. В первую очередь наш с вами заказ, он формируется, осталось черновик заказа. Вот он как раз таки сформировался черновик заказа, он здесь и остается. Чтобы открыть заказ, нажимаем на номер заказа. Если вы нажмете на наименование поставщика, откроется его личная карточка. Поэтому если хотите попасть в заказ, нажимаем именно на номер. Если наш заказ сформированный полностью нас устраивает, мы добавили туда документ, и мы его отправили, то заказ переходит во вкладку «Отправленный поставщику». Если поставщик вносит какие-то корректировки, либо, например, написал что-то в чате, то попросил вас, например, скорректировать договор и возвратил вам заказ этот обратно, то он попал в статус «Возвращенный для обсуждения». Если поставщика устроил данный заказ и договор, никакие корректировки вносить вы не будете, то он попадает на статус на заключение договора, где мы как раз таки выбираем, как будем подписывать наш с вами договор, либо с помощью электронной подписи, либо есть второй вариант в бумажном варианте. Есть раздел «Отклоненные заказы». Непосредственно это те, которые отклонили вы либо поставщик по каким-либо причинам. Также причину нужно будет указать. Договор заключен, данная вкладка говорит сама за себя. И архивные сюда попадают у нас сейчас договора со статусом «Расторгнутые». Итак, вернемся к нашему договору, который находится в статусе «Черновик заказа». Также у нас есть информация о заказе, информацию про поставщика. Можно нажать также на номинование поставщика, откроется его карточка. Про заказчика непосредственно, про нас тоже карточка номер закупки также является активной гиперссылкой, можно будет вернуться в вашу закупку и посмотреть ее или отредактировать и так далее. Есть у нас также раздел позиции раздел договоры Непосредственно через кнопку «Добавить договор» мы крепим сюда документ. У нас уже будет, конечно, не проект договора, а уже полностью заполненный документ, так как мы знаем, Непосредственно уже поставщика, возможно, он нам приложил в коммерческом предложении свои реквизиты, и мы можем полностью заполнить данный документ. И конечная сумма у нас также уже имеется, так как мы приняли непосредственно оферту. Также хочу сказать, что оферту мы выбираем по наименьшей цене. Если оферта с наименьшей ценой нам не подходит по тем причинам, которые указаны в регламенте, то непосредственно рассматриваем второго участника по следующей цене и так далее. Например, нам необходимо внести изменения в заказ, например, отрагодировать количество. Как это сделать? Внизу данной страницы у нас есть кнопочка «Внести изменения в заказ». Нажимаем на нее, и у нас появляется окошко «Уточнить позиции». Соответственно, нажимаем на карандашик, и мы здесь можем с вами поменять количество. Может, вам необходимо уменьшить количество до 4, либо, например, увеличить до 6. Предположим, там ноутбук стал стоить 10 тысяч и нажимаем галочку, чтобы сохранить данную позицию. Либо мы оставляем количество так, такое, какое оно есть, но нам необходимо, например, проставить НДС поставщика. Ставим галочку НДС, выбираем процент НДС, и также нажимаем галочку в чекбоксе, и позиция сохраняется. Итоговая сумма у нас от этого не поменялась, но у нас рассчитывается автоматически НДС. Чтобы информацию обновить, внизу нажимаем «Обновить». Отмена означает, что просто мы отменяем данные корректировки. Информацию обновили. Страница у нас перезагрузилась, поэтому мы листаем до конца странички. Договор у нас также здесь подкрепился. Его можно скачать, можно удалить, можно прикрепить новый, можно крепить несколько документов. Все они будут доступны для скачивания и для просмотра. Если данный заказ наш с вами устраивает, поэтому мы нажимаем «Отправить поставщику». Наш с вами заказ перешел во вкладку «Отправленный поставщику». На этой вкладке у нас есть также раздел «Чат». Это тот же самый чат, который был в оферте. То Все сообщения, которые у вас были в оферте между поставщиком и заказчиком, их также можно будет увидеть и во вкладке «Отправленный поставщику» непосредственно в самих заказах. И также чат у нас будет переходить в следующие вкладочки. Если данный заказ нас не устраивает по каким-либо причинам, то мы нажимаем «Отклонить». При отклонении необходимо будет ввести комментарий. И также во вкладке «Отправленный поставщику» можно и добавить «Договор». Теперь можно добавлять не только в статус «Черновик заказ, но и во вкладке «Отправленный поставщику». Старый договор можно также удалить, и у нас остается только один новый с статусом «Текущий». К примеру, отклоняем данный заказ. Например, поставщик не подходит. Там, по техническому заданию, например, можно также приложить файл, выбрать его на компьютере, если это необходимо, нажать ОК. Наш с вами заказ перешел во статус отклоненные. Если вдруг вы это сделали случайно, потому что вы хотели, например, чтобы поставщик внес корректировки и случайно отклонили заказ, то для этого у нас есть аккаунт менеджер, в данном случае у нас сейчас Ольга, то вы обязательно можете ей позвонить по номеру телефона. Давайте еще раз вам покажу сотовый номер телефона Ольги и непосредственно она вам обязательно поможет. Так, Также хочу сказать, что корректировки данного заказа может и вносить и поставщик, не только вы. То есть вы можете отправить заказ поставщику, и поставщик также его может откорректировать. Сумму, количество и так далее. Сейчас мы перейдем во вкладку «На заключение договора». Нажимаем на номер нашего договора, чтобы его подписать. На заключение договора есть, как я уже говорила, возможность подписывать двумя способами. Это с помощью электронной подписи и бумажном варианте. Если вы хотите подписать договор с помощью электронной подписи, у нас здесь должен быть в разделе договора файл» непосредственно в формате Word. Обязательно, то есть если у вас будет эксельский формат, либо формат PDF, у вас просто не отобразятся подписи, поэтому обязательно крепите сюда Word крепите сюда документы, напротив документа будет кнопочка «Подписать». Также есть «Удалить», «Скачать», можно будет еще раз посмотреть тот ли файл и его подписать. Если кнопки «Подписать» нету, значит, у поставщика просто нет электронной подписи. Соответственно, ему необходимо будет добавить эту подпись на площадку, и после этого у вас появится данная кнопка, и можно будет заключить договор в электронной форме. Также ниже у нас есть раздел «Чат», где непосредственно можно также посмотреть всю переписку, вашу с поставщиком. Переписка в любом случае чат сохраняется. Также есть кнопочка «Отклонить», если вдруг поставщик может быть не готов поставить в указанные сроки данный товар, поэтому данный заказ можно отклонить и на этом статусе тоже. И если вы хотите заключить договор в бумажном варианте, то мы нажимаем «Принять предложение». В данном случае мы будем заключать в бумажном варианте, потому что у нас был выполнен вход по логину-паролю. Также хочу сказать, что если вы будете заключать договор с помощью электронной подписи, обязательно по ней нужно выполнить вход. Если у вас будет выполнен вход по логину-паролю, вам просто площадка не даст это сделать. Поэтому заходите по электронной подписи, после этого можно будет ее подписывать. Договор. Все, соответственно, договор у нас заключен. У нас появилась информация о том, что он был заключен в бумажном варианте, в бумажном носителе. И непосредственно можно уже заключать с поставщиком «Обмениваться договорами» и заключать его на бумаге. Еще один способ заключения договора на площадке – это через поиск товаров, то есть через витрину. То есть можно заключить прямые договора без закупки. Но в данном случае, насколько я знаю, вы можете пользоваться данной функцией в том случае, если у вас закупка не состоялась. Непосредственно открываем наш поиск товаров. У нас есть раздел э, строка поиска», где мы можем ввести наименование нашего товара. Под строкой поиска есть расширенная настройка. Вы можете ввести определенное «Выбрать категорию товаров», э, «Проставить цену». Так, категория товаров у нас сейчас высветилась. «Проставить цену». Можно выбрать кпд 2 место поставки, куда мы будем поставлять. И также можно указать конкретного поставщика, то есть ввести его ИНН. Э, находим, например, наше предложение. Сейчас мы выберем любое предложение, которое есть на площадке. Напротив предложения будет кнопочка «Купить». Непосредственно Нажимаем «Купить», и у нас выходит сообщение о том, что товар был добавлен в корзину. Если это одно предложение от поставщика, которое вы хотите добавить, то мы нажимаем «Перейти в корзину». Если у вас несколько предложений, то, соответственно, мы нажимаем «Продолжить покупки». Вы сначала все предложения от поставщика добавляете в корзину, и потом формируете один заказ, если у вас это один договор. Если у вас, соответственно, несколько договоров, то все делайте по очередности. Например, добавили первые пять позиций, сформировали заказ, отправили, и вторые пять позиций аналогичным образом. В данном случае у нас, например, будет одна позиция, поэтому мы можем сразу нажать Перейти в корзину. И мы как раз-таки переходим в нашу корзину. В корзину можно перейти тремя способами. Это как раз-таки через витрину, перейти в корзину, через раздел с заказчиком, закупки через электронный магазин Корзина. И в правом верхнем углу у нас также есть значок корзины. Здесь мы тоже можем в нее попасть что у нас есть в корзине. В корзине есть у нас информация про поставщика, также можно посмотреть его карточку, его контактные данные, есть наименование и также есть у нас карандашик. Нажимаем на карандаш, можно отредактировать цену, количество, например, которое нам необходимо, и нажать галочку для сохранения данной позиции. Если данная позиция нам не нужна, мы нажимаем на крестик, она удаляется, либо удалить все, вообще удалятся все позиции. Так, Нам сейчас необходимо будет выбрать другой, другой товар, потому что мы не можем создать его, так как это позиция от этого же личного кабинета. Так вот, заказ. Также давайте мы его отредактируем. Пораставим необходимое количество, нажмем галочку. Вот здесь, например, мы можем удалить позиции, и непосредственно предыдущая позиция наша удалится. Сейчас нам необходимо нажать «Оформить заказ». У нас выходит окошко о том, что мы можем редактировать черновик, либо остаться в корзине. Если вы нажимаете «Остаться в корзине», вы остаетесь в корзине для редактирования, возможно, ваших позиций. В данном случае мы нажимаем «Редактировать черновик», мы попадаем с вами в черновик заказа, где нам уже нужно его отправить. Если вы забыли отредактировать количество, например, в статусе позиции, когда она еще была в корзине, как раз таки мы можем отредактировать данную позицию в статусе черновик заказа, так как у нас есть кнопка «Внести изменения в заказ». Но если вдруг вы отправили предложение и не отредактировали количество, это может сделать поставщик. Непосредственно можно написать ему в чате о том, что, например, там отредактируйте количество, там проставьте, например, там 100. И он это сделает. Либо можете позвонить менеджеру Ольге, она непосредственно вернет вам договор обратно. Вы также можете отредактировать потом данное количество. И как только мы сформировали заказ, мы непосредственно стали с вами уже работать в разделе, про который мы уже рассказывали, в разделе «Заказы и договоры», где наш с вами договор также перейдет через несколько стадий и в конечном итоге окажется в статусе «Договор заключен». Как раз-таки к чему мы и стремимся для заключения договора. Еще один способ есть по заключению договора на площадке, это в том случае, если у вас были оферты, но они вам, например, не подходят по тем или иным причинам, которые указаны в вашем регламенте. Непосредственно открываем нашу закупку, в которой необходимо будет «Зарегистрировать договор вне магазина». Пролистываем до конца страницу. У нас с вами есть кнопочка «Зарегистрировать договор вне магазина». Нажимаем ее, и здесь мы с вами вводим данные поставщика, с кем мы уже непосредственно заключили договор, потому что данный договор нужно будет потом приложить. Заполняем данные про поставщика. Наименование можно ввести его ННН, это такой мини-лайфхак, скажем так. И у нас отобразится полностью наименование нашей организации, все данные у нас далее автоматически заполнятся. Далее, конечно, нам необходимо будет ввести вручную имя, фамилия, отчество, почту поставщика, также его номер телефона. И нажимаем «Далее». Следующее – «Банковские реквизиты». Также в банковских реквизитах тоже есть мини-лайфхак. Мы можем в номинование банка ввести его БИК, и у нас отобразятся также данные банка. Единственное, что необходимо будет нам указать, это его расчетный счет. Указываем, копируем расчетный счет, либо прописываем и нажимаем «Далее». У нас отображается следующее – это «Позиции». Если вам необходимо откорректировать позиции, возможно, это цену либо количество, нажимаем на карандаш и корректируем. Если необходимо проставить НДС, нажимаем галочку в чекбоксе, выбираем процент НДС и далее нажимаем галочку, чтобы сохранить данную позицию. Если вы эту галочку не отожмете, то кнопка «Зарегистрировать» у нас будет недоступна. Поэтому нажимаем ее и сразу у нас стало все доступно. И обязательно мы сюда подгружаем контракт. Контракт у нас загружен, и поэтому нажимаем ⁇ Зарегистрировать контракт ⁇ Если ваша организация зарегистрирована, у вас введет окошко о том, что поставщик зарегистрирован, отправить ему заказ. Если вдруг такое случается, вы также можете обратиться к менеджеру, она вас проконсультирует по данному вопросу. Все, все вопросы индивидуальные, поэтому вся работа тоже с поставщиками индивидуально. Поэтому если вдруг ваш поставщик, например, не работает, либо это бюджетная организация, то обязательно обращайтесь к нам и вам обязательно поможем в данном вопросе заключить договор с поставщиком по вашей закупке. Поэтому в данном случае мы нажали «Да», и наш с вами заказ отправился поставщику, он сформировался в разделе «Заказы». То есть в оферте его не будет, так как поставщик зарегистрирован. Если бы он не был бы зарегистрирован, у нас бы автоматически сформировалась бы оферта, и у нее было бы написано о том, что она зарегистрирована вне электронного магазина. Статус заказа у нас отправлены поставщику, где поставщик должен будет его подтвердить, если он активно работает на площадке, и после этого заключить также в бумажном варианте, либо, например, электронной подписью, как Удобно. Также в личном кабинете а, у нас в правом верхнем углу есть ваш логин. В разделе «Логин» вы можете найти «Моя организация». Здесь будет актуальная информация по вашей организации, возможно, у некоторых поменялся КПП, и также можно будет его отредактировать или посмотреть все данные про вашу организацию, также кто у вас зарегистрирован. Также есть раздел «Документы», где вы можете посмотреть документы именно электронного магазина OTC Market. Здесь есть регламент Саратовской области в формате PDF, можно будет его скачать. И также есть раздел «Инструкции». У нас есть инструкции для заказчика, видеоинструкции, инструкции в формате PDF. Есть общее руководство, либо можно по секциям, по регионам, непосредственно найти руководство заказчика секции Саратовской области. Также можно будет скачать в формате PDF, очень удобно и актуально. То есть все инструкции, они актуальны. На сегодняшний день также есть скриншоты, можно будет с ними, если что, ознакомиться. Также у нас есть онлайн-чат техподдержки, где вы можете задать все вопросы в онлайн-режиме. И центр поддержки. Это тоже мини-инструкция, где можно в свободной форме, например, ввести ваш запрос, либо, например, под перейти в действие поставщика, там действие заказчика, действие закупками с предложениями, заказами, можно будет найти подходящие для вас ответы на вопросы. А так обязательно звоните вашему менеджеру, она вам обязательно поможет. У меня на этом все. Сейчас давайте посмотрим по вопросам. Есть ли у вас вопросы? Спасибо большое, Алена. Спасибо за подробную демонстрацию системы, уважаемые коллеги. Но я отдельно хочу проговорить, что запись данного вебинара будет направлена всем зарегистрированным пользователям, всем участникам данного вебинара. Впоследствии мы тоже будем рады вас видеть на данных мероприятиях. Мы будем проводить их регулярно. Соответственно, все основные актуальные аспекты по работе в системе у нас будут отображены в записи. Контакты, по которым вы тоже можете связаться с курирующим аккаунт-менеджером, тоже будут в системе. Благодарю вас за участия. Надеемся увидеть вас вскоре в рамках работы в нашем электронном магазине. Всегда рада вам помочь. Мы всегда на связи. Всего доброго, уважаемые коллеги. До свидания. Всего доброго, до свидания. Также у нас есть вопрос, как начальная максимальная цена должна формироваться. Начальная максимальная цена формируется согласно вашим коммерческим предложениям. Вы выбираете три коммерческие приложения и по средней цене выставляется данную закупку. Так, подскажите, пожалуйста, еще, может быть, у кого-то остались вопросы? Если вдруг у вас возникнут вопросы после вебинара, обязательно обращайтесь к нам, к вашему менеджеру персональному. Она вам обязательно поможет, на все вопросы ответит. Не стесняйтесь, мы всегда готовы вам помочь. Поэтому всего доброго. До свидания.